Здравствуйте! Продолжаем подготовку к соревнованиям по кроссфиту. На очереди у нас финал новичков. Сегодня я расскажу, как и что мы будем делать. Первое упражнение у нас становая тяга, вес штанги 35 кг. Изначально, изначально хотели гирю взять 32 килограмма, потом передумали немного. Сегодня я покажу вам, как правильно выполнять и как будет считаться положение штанги лежит перед ногами берем ширина неважно это все от вас зависит как хотите так держите главное чтобы задел землю выпрямились задели землю выпрямились то есть раз не считается не задели не считается. Не выпрямились, не считается Назад не надо отклоняться Главное, чтобы не в таком положении Выпрямились, раз, все, готово Задели, выпрямились Также, ну, можно Можно одной стороной задеваться Потому что это тоже жизненное Случайно Одну сторону задели, вторую не задели Считается Далее С этим упражнением покончено Жим стоя 25 килограмм. Ну, тут у меня, не знаю, сколько, 25. У вас там другие штанги будут. Жим стоя. Взяли штангу на грудь. Ширина хвата тоже любая. Как хотите, шире, уже. Кому как углу удобнее. Главное, задели грудь, выпрямились. Задели грудь, выпрямились. Штангу толкаем не вперед. Не считается. Должна зайти за, за уши за ваши взяли, подняли вывели движение покажу сбоку как оно должно быть вот это не считается мы ну, вроде бы выполнили но она вперед считается что раз, вы два так как мы не профессионалы то будем толкать сюда немножко. Жимовой шунг называется, если правильно говорить. Взяли штангу, подсели, толкнули. Подсели, толкнули. Подсели, толкнули. Это будет считаться. Далее, что у нас там? Двойные прыжки на скакалке. Немножко, чтобы новички кровь разогнали, будем прыгать тоже довольно простое упражнение. Ну, неплохо было бы, конечно, подряд уметь делать. Сейчас я вам покажу. Какалка бы мне, конечно, хорошую бы не помешала, но нету Это раз. Двойной прыжок на скалке. Скакалка проходит под ногами два раза. Раз. Два покажу немного сбоку подряд я на ней не смогу сделать очень тонкая скакалка на соревнованиях кстати смотрите скакалку сразу же перед началом соревнования чтобы у вас лежала удобная вам скакалка которая вам удобна и по толщине и по длине чтобы потом не было чтобы подошли взяли скакалку а она вам длинная или короткая или она легкая вообще если на ней прыгать невозможно чем для тяжелее, тем, наверное, даже удобнее будет двойные прыгать. Приседание с гирью 16 килограмм на груди. Это довольно-таки интересное упражнение. Сейчас я вам покажу, как оно выполняется. Как обычные приседания, только гирю мы держим на груди. Так, задушки. Так не считается, так не держим только руками двумя присели до 90 градусов вставили до 90 вставили гирю только так если уже не можете так не считается только вот на груди не можете положили руки встряхнули по одному разу делать главное чтобы она была на груди можете просто положить ее на плече не считается в руках только в руках только так ну все если есть какие-то вопросы задавайте их под видео и завод с вами удачи